Ух, я приехала да, в этот город. Надо быстрее идти. идти. Там, Ой, это знаменитая виски, пекарня. Ладно. О, погодите, я потом. Надо идти. бежать быстрее. Хорошо начнется. Он Надо идти. Боже, О, здравствуй, так. Лиса. Беги, здравствуй. здравствуй. Держи. Вот, Зажимай, так. Так. Так. Что, давай. здравствуйте. Я здравствуйте. пришла здравствуйте. на интервью. Опа, давай, мистер. садись. Так. Я, Бак, угу. Так, начнем. это шоу лицо к лицу. Так, это у нас дракон, змея, лошадь и мистер Баг. Мистер бак. Я mm -hmm. первый Но... вам вопрос от меня Смотришь. правда ли что вы все врете и бражник на самом деле защищает город а вы его не спасаете а наоборот делаете Специально. хуже на секундочку а может вы у него объедини... украли понятно змея видел, змея всё... а чё насчет ваших личностей Подождитесь... Личность личности им должны быть в тайне подождите пару секунд тут одна на, на, на хитная жучная лиса и получишь сейчас побожье у меня да. а, а. как ты меня назвал слушай что пукашка <связывай> уже достал Про, вот только мистер, что, что беспечно сядьте только, мистер б... миссия, бак. миссия бак это просто вы все пытаетесь испортить так с праздником М -м. следующий праздник. я Хранителя всю шкатулку чудес. Всю. Почти. Почти. Ну там четверть еще. Угу. Мы потихоньку возвращаем Торисман. Это бражник вор, а мы честные для которые пытаемся защитить этот город. Слишком маленький рейтинг, надо интересный вопрос. Интересный вопрос. А если... А то рейтинг маленький. Как вам идея Устроить концерт в этом городе. Неплохая. Ну, у, нас город. Неплохая. У, нас городе, у нас очень много в городе, что больше вот... Нам нужно... Не с нами, а с мэром вы с нами нужно создать рекламу. В виде, в виде героев. Ну, сделайте костюмы. У меня вот друг Адриан очень умеет хорошо делать все костюмы. Вот сделает, я им помогу. Ой, не я, то есть друг мой, другой друг, другой друг, у которого друг, у друг, друг. Так. А ну я хорошо. могу, я могу обеспечить вам рекламу. Я могу вам обеспечить рекламу. Ой, Понятно. Реклама по всему миру. Конечно, мы вас не звали. Нет, наше интервью. Нет. Нет. Наш а наше Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Бердец, я лучше пойду. А, я пож... а, миссия бак я, буду. А я, пожалуйста. Пожалуйста, я трансформироваться буду ты меня бесишь да бражник я Ой, сделаю боже, чтобы боже, люди, боже, люди боже, веселились боже, у нас я заставлю боже, их танцевать подождем бражник блюсь, ну давай, жри наконец. А, а привет. привет. А, Опа. Что за... Рифмы и танцы это, это моё. Теперь это танцуй прикольно. и будет хорошо. Это совсем не прикольно. Теперь он будет всегда. Дракон, да. Пора тебе начать. Да. Мы должны найти... Мы а, в риф, надо в рифму... Да? Нет, я еще три, тебя три. не зацепил. Ла, но, но я три. тебя три. зацеплю. И тогда Один будешь танцевать, танцевать. И рифмовать. Дракон, как тебе твои новые силы? Он или кто? Я... находится около дома, дома... агрессов. Что злодей может? А... Оценка силы 10... сзади тобой лисов. Он... он заставляет танцевать всех, а? и говорит а все в ритму. В ритму. Вот... Ты уже дракон должен говорить в рифму, я Потому я что я. Тебя попал, да. А теперь тебе придется рифмовать, чтобы на месте никогда не застывать. Хочешь прикол? Есть, Есть одно боевое искусство, которое сравнивают с танцами. Господи, Allies, как тебя зовут? Ко как мне, artificial. мои хорошие. Привет, э. меня меня... Represents... Меня... Я меня. Я не могу я придумать рисму. Придется... Меня зовут Соловей. Хорошо, Соловей. Что? Может, я не Соба? могу придумать рисму. Давай Похоже два плюс два. 22 Двадцать два. Откинем тебя. Опа. Попался на мою. Месье. Моя жизнь это один до Это соловей. И нам пора побежать. Пограй да, шанс. шанс? Mm. Да, иначе будет стоять, как травку убирать. Так, стой ты, куда? Мы еще не закончили танцевать. Иди-ка сюда, мой. Ой, не чёр, робей. Чёр, чёр, чёр, чёр, чёр. Чтобы танцевать, нужно много движений учить. Попался ах ты, ты, ты твои герои уже заморожены мне ну, осталось. Что, мне нет, в... Опа! кого-то зацепил мне лучше по душе нет это мне показалось ладно по душе мне лучше прицелять. а тебе лучше акуму отдать ах так. Иди отсюда. Вижу танцы не твои. Это. Сдавайся и отдавай. Я силу, чтобы да. Филу вот. Филу Филу. Филу Но танцы и рифмы все равно для него. Нет. Так лучше. Поверь, дедушка. Поверь, так лучше. Так, сообщайте, сообщайте, э, сообщайте, так лучше не будет не мне. Попался, лучше, э, с... лучше бы тебе Твоя... молчать, чтобы не застыть. Лучше мне не, молчать, чтобы не лучше Ты еще снять, пока чтобы не заморожен. 2 +2 но когда я тебя Главное, чтобы ты не попался. Риф этот, хотя. Если подумать, oh, то это риф не круто. Тут у Да дракон. Видишь, дракон молчит. И риф не надо. Теперь ветряной дракон. Риф я могу думать хоть целый год. А, Чтобы а у меня с использовать... рифмами довольно-таки плохо. Чтобы Я использовать вижу. свою силу... Поэтому лучше тебе промолчать. Чтобы использовать вашу силу, вам надо все равно рифмовать. Герои. Я могу да. Я Я пойду, тебе да... подарок, но Давай. ты слишком быстро твоих Вся моя жизнь. Пигела. Что, пигела, Что? Тебе? Не... Пигела, а... Лучше пиши мне в телефон, flare, так круче намного, чем a, в телефон Не уверен. Не осталось немного времени. Если вы заходите, вы сами сюда придете. Надо подумать, чтобы думать нужно движение? быстрее. Нужно. Это трансформация. Такая же крутая, как снег в зиме. Что у тебя попали? Неужели? Двадцать пять. Нет, меня не попадало. Если они захотят меня победить, тем бравыми им надо будет зайти в бассейн. Ну, привет. <т PERH> «Нет, нет, не, нет, нет, Опа, а кто-то попался. Теперь он Think. будет рифмовать. А рифм? ну, я не умею знает, <watering> Yo, я особо умею, но кру круто рифму. Нужно ли чтобы применять супер шанс? Миссия Вак, понимаю, у нас тут проблемы, но Чтобы... есть одна проблема, которая. то Учился дисбаланс, было. активируй этот э, супер-шанс. Ну, у меня уже есть супер-шанс, плюс всему этому пять минут в плюс. Вот дисбаланс, дракоша стоит, как, бы как... Лопатой, как, будто, его как, как будто его пчела ушали. Так, hmm. как вижу, в стаделе. Ой -ой -ой. Смотри, вот. Ему очень плохо. Хорошо. Мне хорошо, потому что я танцую и, и думать и не думать. Ага. Нет! Да, что, один я да. Они как всегда. И... Пошел. Вот и все. Вас разморозить. Вам Ой. лучше поторопиться. Иначе нам У не меня пользуется. Осталось две минуты. У меня нету сил, но и пять минут мне нужно через. <соединение> у меня осталось две минуты. Подумай о рифме, которая в голове. Просто. Я знаю, конечно. Же... А, мистер Бак, <соединение> ты решил не рифмовать помню. и свой род? Бигос тоже не, типа. не задел. Да, трансформация самая лучшая. Ты трансформация! Думаю только о том, как... Э я думаю, как не спалить тебя. Теперь Бражник узнал, кто ты, и я ему передам. Это неправда, такой. Он совсем Бражник, жизни, жду твой. тебя. Жду тебя. -mm, могу my придумать. мой с тобой, Лонг. Трансформация! Нужно, что... Бражник, я узнал <сос> личность. Нет! Теперь Люди, ты победил. <сосы> погода, погода ухудшается, <сосы> ведь Соловей, приходит элитный дракон. Это шанс. Нет! Соломей, давайте ей сказать. Слушаю. Какую да, да. ты личность узнал? А, так, кого? Явля... Ты ты талисман жила? дракона И, является... Да. Ты забудешь, все, Забудешь, все, И мы будем играть, Хорошо. как в песочнице 25. Часов. Будем играть, будем играть. Отдай удочку на халка. Отдай утку. Утку, У меня иначе есть план, утка утонет в болоте. Чтобы вы все... А? Бражник, у меня есть план. Не слышно, мы... Не слышно, мы победим их. С помощью чего? Лучше ничего. говорить. Я рассею свою силу я по всему городу. И все лучи попадут во всех. Меня не нет. Вы все уже ты в мо ⁇ м. Теперь вы должны рифмовать, я... чтобы я на месте так, что больше не стоять. Я не так, дайте ей сказать, что я слышу в мою. Говорят, так рифмую всю жизнь мою. Поэтому ты тут стоишь сидишь. Да. Я, я не дам тебе рассказать свою <связь> личность. <связь> Дайте, <Подожди>. а, <связь> тогда у меня тоже появилась идея. Ах, Ах ты. Ашлон. Я... я не дам тебе, я не дам тебе рассказать всем свою личность. Надо говорить, Драждане, о рейт, я иначе. Я напишу. Машни личности узнают за чтобы 20. личность дракона тебе личность дракона тебе я пришлю Разве? нет зайди Разве в телефон а Открой наш чат. Я напишу, кто скрывался за личность. Мне тоже Дракон является... Какой кот? А, тот соседский, который... Живут в самом другом городе, который уже не, не, не, не. Который... не до трансформации. Теперь я знаю, кто, кто такой кот. Не, не ворону, ворону, потому, что... Возьми нас в щит, праждник. У меня м время. Надо будем стоять. прийти. Надо прийти. Надо прийти. Надо Кто такой, Хороший ты, ты, ты, мне. Спасибо, Бражник. Дай мне а -а -а. Лон, быстрее. Бражник, мы, мы тут говорим. посидим. Лонг, трансформация. День, <тас> да их поражение ста... идет, и теперь вы застынете, да. когда зайдете за него. Барьер сужается, мистер Бак. Волна. Бак, ты ты Бак. Бак у меня другая бл... у меня другая проблема. Словей, словей, словей, словей и делай <пуская> ультращит. Ведь, по сути, вы тоже уйдёте. Они здесь. Во время вместе. Соловей, сделай ульт... Я не буду. А Соловей уйдет, Чтобы вы проиграли! Хоть и раскрыл Что это? Вы проиграете, жалкие. У меня немножечко тут больно. Давайте, ваше поражение идёт. Нет! Нет! Что мы сделаем? Что там делать? Если вы зайдете за... Вы будете застывать. Давай, толовей, заходи, толовей. А и ты застынешь, и тебя с места не сдвинешь. А я хожу, потому нет. что это мое. Соловей, мне можно не рифмовать, так. пожалуйста. Сделай, сделай такую. Хорошо. Соловей, ты такой еда. Такая... У меня осталось четыре... 4... минуты. А теперь я... мои хорошие, когда нападет там лиса. Это будет гениальный план. Выходите, с щита, нефиг вам здесь быть. Пора вам замерзнуть. А, давай, Нет. Давай. Где моя? Ты, Где мое? Удочка. удочка у меня, удочка нет, у меня. Давайте сломал. Что произошло? Эти злодеи Чтобы тебя, тебя давали, аккуматизировали, да. вот только что вот тебя аккуматизировали, я тебе отвечаю, я вот супергерой. Что а а от шо? тебя. Он а вообще бражник. Навар за твои талисманы, все, избавься ага. от бражника. знай, бражник, мы заберем у тебя до один, Я уже везде поставил, я уже попросил какого человека поставить везде камеры, я заберу твои, мы все заберем твои талисманы, Кучей и моли заберем. Полетели. Будешь оставлять тебя с голода. что вы и делаете? А вот ч... это праздник делает. Извините. А. Тебя с голой а вы надеялись, что он добрый. Скажу тебе два. Мы знаем твою личность. Мы заберем у тебя все талисманы. Ага. А, мы знаем, кто Я ты. Я уже выезжаю завтра. Да, завтра. Мы... Заберем твой талисман. Забрали некоторые, заберем остальные. Мы будем за тобой следить. Да, все. Ты хочешь. Пока, мы не дадим мы. выехать. Никогда. Пока, михия, Всем пока. De